Друзья, всем доброе утро. Сегодня я хотел бы с вами обсудить итог долгожданного скандального закона для автомобилистов, автолюбителей 26.95, который сегодня наконец-то проголосовали в Верховной Раде. Мы рассмотрим предысторию, рассмотрим итоги и попробуем проанализировать, к чему это приведет в нашей реальности, в нашей украинской действительности. Погнали смотреть.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 недуны в познаваемости автомобиля страшная ДТП в Харькове вылетела на встречку сбила троих и пыталась сбежать Одразу загинули и 8 Лексус 20 летний Елены Зайцевой на огромной скорости и на красный свет вылетел на перекресток женщина на внедорожнике устроила масштабную аварию в Ивано-Франковске 132 водитель вы воехал на погоня с мы также должны э, изменить отношение к вопросу лишения прав. Если человек лишен прав, то должен быть такое наказание за вождение без прав, чтобы этому человеку точно не хотелось водить без прав. Є правка 573, яка пропонувала профілактичні зупинки, авто, щодо до здійснення заходів по борьбе з п'янством за кормом. Ця правка була підтримана комітетом, але це дуже дискусійна правка. Сьогодні можемо побачити дурість кожного, кто этот законопроект подавал в Верховную Раду, потому что я, у меня не. Ну, я просто хочу, чтобы вы не поддерживали этот законопроект, потому что мы не решаем главное, мы не решаем вопрос боротьби с пьяными за кермом. За 351 решение принято. Правка 575 Куницкого врахована. А что ура? Что Итак, что реально изменилось? Что проголосовали в этом законе 26.95? Увеличен штраф за вождение в нетрезвом виде. Если раньше штраф был 10,5 тысяч гривен, то сейчас увеличили от 17,5 до 51 тысячи гривен. Такая хорошая века. Далее, увеличен штраф за превышение скорости до 3-4 тысячи гривен. Ну, фактически в 10 раз. Также повышен минимальный штраф до 510 гривен за такие распространенные правонарушения. Не пристегнутый ремень. Отсутствие шлема у мотоциклистов. Ну, согласен, однозначно. Неосвещенный номерной знак. Разговор по телефону за рулем без гарнитуры. Нарушение правил проезда. Перекрестка, остановки, проезд на запрещающий сигнал светофора. Правила обгона. То есть минималку увеличена до 510 гривен. За бегство с места ДТП предлагают повысить штраф 250 гривен до 3-4 тысячи гривен. Ну, надо повышать? Да, надо. Если человек покидает место ДТП, совершенно он уже преступник. Тут понятно. Ну увеличили. Ну Это, это увеличение штрафа не даст возможности ему сбежать не думаю не думаю что это так. но самое главное самое главное не прошла поправка о по безосновательной, остановки водителей народные депутаты поддержали правку которые изымают эту норму из законопроекта 2695 да то есть сначала попугали до да, что будем останавливать без причины без оснований изъяли ну скажем тогда это это какое-то это какая-то победа причем немалые усилия для этого приложили то блогеры которые реально понимают которые реально понимают как это будет работать на дороге в условиях Украины. Точно так же и с поднятием штрафов, с одной стороны ну вроде бы ничего такого, а с другой стороны наши полицейские зачастую пишут все эти штрафы от полнейшей балды, нет ни доказательств, ничего, им могло показаться, привидеться и что нужно сделать этому водителю после этого, пойти заплатить судебный сбор 425 гривен, пойти это все дело обжаловать, потом потратить кучу времени на то, чтобы забрать этот судебный сбор после того, как ты это выиграл и что дальше? И полицейскому за этого не будет абсолютно ничего, поэтому я вот считаю, если поднимать штраф, то нужно обязательно полицейскому постанову выписал, ее обжаловали, получи выговор. Получи потом, обжаловали еще раз, получи еще один выговор. Получи депримирование какое-нибудь. Вот ты раз, два, три, вот так вот посидишь и поймешь, что как бы может не надо так делать, не надо тупить, не надо от балды штрафы писать. А потом вот если такое продолжает повторяться, просто нахер брать и увольнять таких людей. И я думаю, все с этим согласны, да, что беспричинная остановка при уровне юридическом и уровне подготовки нашей полиции к чему будет приводить, все понимают, ну, к реальному вымогательству, к сожалению, но это реальность, это факт, то, что происходит на дороге. Я думаю, многие водители сталкивались, когда их останавливают полицейские и не могут внятно сформулировать, по какой причине остановили автомобиль. Там начинают рассказывать про какие-то ориентировки, про какие-то угоны, про какие-то страховки. Хотя, ну, я думаю, они прекрасно понимают, что есть четкий перечень причин, по которым можно останавливать и нельзя. Вот. Дедушка, вы не ходите через дорогу. вот туда лучше пройдите, там пешеходный. Нет, вот там вот в конце пешеходный переход. Вы себя не подвергайте опасности. Вот реальный человек. Вот буквально мы стоим 5 минут. Вот буквально стоим 5 минут. Он с той стороны прошел вдоль движения. Вот посмотрите, вот посмотрите. Вот я ему сказал, вот человек реально не, вот, не послушал. Пройди туда 100 метров, там пешеходный, перейди. Нет, он идет под машиной. Вот это вот что за психология такая? Это вот честно, я не понимаю. Оттуда прошел. Причем не вдох. вот он поперек шел по дороге. Камиканцы. Что-то забрал, идет обратно. Точно так же. Ну, человек в голове срезает. Там в 50 метрах пешеходный переход. Пойди, пройди по пешеходному. Нормально, спокойно, безопасно. Как люди. Вот почему так? В Европе я никогда такого не видел. Почему там люди понимают, что это нельзя, это неправильно, это небезопасно? А у нас не понимают. В этом законопроекте досталось и пешеходам. Кстати, давно пора. сейчас были свидетелями того, как какой-то дедушка совершенно, какой-то терминатор из кино переходил дорогу в неположенном месте. Понимаете, ну вот, вот что вот с ним делать? Кто-то его наказал. Ну, он взрослый человек, он должен понимать, что он делает. Да, идти. Вот вторая пошла через дорогу. Есть же пешеходный переход буквально в 50 метрах. Я думаю, что пешеходов нужно наказывать, так же, как и автолюбители. Они тоже создают своими действиями, переходя дорогу, там, двигаясь ночью, там, в какой-то маскировочной одежде, когда его совершенно не видно. так что поменялось конкретно по цифрам увеличилась за скорость конкретно там в 10 раз увеличилась за простые там за светофор за перекресток за бонт, за создание аварийной обстановку в принципе на все для автомобилистов ну и для пешеходов тоже увеличили до да, чтоб мало не казалось на самом деле понятно что есть осадок после этого всего Понятно, что нужно что-то делать. Да? Нужно что-то делать с пьяными на дорогах. Нужно что-то делать, прежде всего, с качеством дорог. Нужно что-то делать с пешеходными переходами, которые в темное время их не видно. Элементарные вещи. Поставьте освещение, чтобы ну, их было видно. Повесьте знаки. Делать нужно, но методом увеличения штрафов, я вам скажу, реально это не поможет. Но это не снизит в разы статистику, люди привыкают, я вам скажу так, люди привыкают как к плохому, так и к хорошему, причем очень быстро, тут нужно думать кардинально, кстати, напишите в комментах, что вы думаете по этому вопросу, вот, вот увеличение штрафов реально поможет тому, что будет меньше ДТП с пьяными, там, дороги станут лучше и так далее, и так далее. Будет меньше пьяных, будет меньше аварий, ни хрена не уменьшится. Вы сделаете штрафы хоть там 150 тысяч миллионов. Но это все должно быть правильно, гармонично, системно. Прежде всего, что нужно делать? Нужно заниматься профилактикой, а не каким-то образом последствия пытаться менять. Будут пить, будут ездить за рулем. Нужно таких людей... Ну, думать о других каких-то методах, там, какое-то общественное осуждение, заставлять их, блин, два-три года вот вешать на него табличку и пусть он метет улицечку, бухой, там, сбил человека. Ну, пусть его, пусть он метет улице, пусть он там убьет, да, пусть какая-то полезная от него деятельность была. Вот ну, просто, чтобы видели пример, элементарно там плакаты видео в реальной жизни если там по каждому городу будет ходить таких 10-15 в центре города да там еще где-то нести улицы, да там помогать там бабушкам дедушкам переходить через дорогу и на нем будет там футболка табличка что я сбил человека эти люди начнут задумываться любители когда вот это вот увидели понимаете поверьте это сработает больше они штраф там 10 17 50 тысяч 100 тысяч Ведь на самом деле что будет происходить его поймает полицейский да он его отведет в сторонку и скажет друг вот штраф 50 давай принеси мне 20 и я тебя отпущу понимаете вот что будет в реальности а почему он так делает да думаем дальше а потому что у него зарплата там 8000 Должна быть у нее зарплата, там, к примеру, 30. чтобы он ценил, там, боялся потерять свою работу, боялся сесть в тюрьму. Вы знаете, что делать. Да, если понравилось, ставим лайки, пишем комменты и жмем колокольчик.